Всем здорова, ребята, и сегодня мы играем, сейчас узнаете, заставка. А сегодня мы играем на сервере Mindplex. И сегодня мы идем, так сказать, в, я не знаю, сервер Креатив housing сейчас мы в лобби находимся. Пойдем в Хаузинг, но перед этим, конечно же, нужно переключиться, а то, сами понимаете, неудобно управлять от третьего лица персонажем в Майнкрафте, когда ты привык это первый. Так, угнали. Я тут уже создал дом, вот, а вот мы сейчас его будем обустраивать, а точнее строить. Угу, закрыть. Так. В прошлый раз я не допёр, как его строить нормально. Потому что я не знал, что вот, вот это вот граница моего дома. Так. Он у нас будет в пять блоков, потому что пол у нас будет э, не здесь. Вот видите. Вот. Я, я вот как вам... Лом... А... То есть это тоже можно. Ну, зашибись вообще. Только вот есть одна проблемка. Нужно все это сломать. Давайте я по-бринькому это сделаю. Так, ребят у нас пока что будет вот такая вот площадь дома сделаем пока что такой дом потому что вся вот эта вот территория это должна быть не только дом можно здесь что-нибудь еще сделать порекламировать ваш дом может быть позже Короче, я не знаю, ребят. Если что, то заходите на Майнплекс, я айпишник и под оставлю в описании. Хотя под можете даже не менять. Конечно, мне Майнплекс за рекламу не платили, да мне и пофигу. Чё, это же мой любимый сервер, камон, по-любасу надо прорекламировать. Даже если они мне ничего не заплатят. Пока что делаем такой вот кубик. Потом там придумаем, где двери, там где окна и всякая такая фигня. Это вот смотрите у нас какая гигантская территория. Ну, нет. Вот это вот все за пределами этой шерсти трогать нельзя. Что не такая она уже гигантская. Это очень скучно. Давайте я также это ускорю, а? А то мне самому уже бесит. Так, ребята, вот такая вот у нас коробочка получилась довольно неплохая кстати здесь можно мне кажется разместить его все ну все что мне нужно или не нужно там уж сами как решать кстати мы находимся на острове таком вот небольшом я только сейчас э, сумел вам рассказать если что это это мой дом привет дом а шо ты выше меня? Дом. Дом, почему ты выше меня? Господи, я, я дебил. Я разговариваю с домом. Так. Ну шо? Фиг его знает, вот так вот. Так, ладно, я пойду построю пока крышу за кадром, так что ждите, ребят. Кстати, возможно, в будущих видео у меня будет другое, другая запись конечно. Так что, если тут кругляшок какой-то будет летать, не не убежайтесь. Итак, ребят, вот что я уже сделал. Вот такой вот красивый домик. И сейчас мы будем его обустраивать. Кстати, не обращайте на небольшие лаги, просто сейчас на сервере очень много человек, и вот такие вот штуки будут постоянно у меня происходить. Так, первым делом давайте поставим кровать. Теперь надо бы... Ага, вот. Просто тут так все сделано, что нифига не понятно, где кровать и а где не кровать. Тут все перемешали. И теперь смотрите, вот где изумруды с алмазами оказались. Так, ладно, нам нужна бочка. Бочка у нас вместо тумбочки будет. Ее бы еще хорошо переименовать, как тумбочка. Но. У нас же есть на ковальне. Так. Зато у нас нет бочки. Ой, зато у нас нет бочки. А действительно, где бочка? Что-то я не понял. Ну, капец. Ну, капец. Бочки нет. Это капец. Ладно, у нас же есть. Поиск волшебный. Бочка. Бочки тоже нет. Если на узкую... Бочки нет. Такого черта. Это версия на 1.17. Бочки нету. Пойдет. Кстати, фонаря здесь нету тоже, поэтому я сюда поставила так вот э, вот такие вот водяные фонари закрыл люками. Так бы я мог обычные поставить. Так, ну шо ж. Возле двери давайте сделаем сундучки какие-нибудь. Вот так вот. Два. Э, не понял. Что за фигня? Как же я ненавижу этот мир. Да что да это такое? Ура! Нормально. Но это трендец. Вообще. Ладно, поставим сюда блок. Только не такой. Вот такой. Типа это у нас сундуки с драгоценностями. Угу. Так, теперь давайте сделаем какую-нибудь кухню маленькую такую кухню вот здесь она у нас дает а здесь вот три блока я кухню знаю как стоит еще с тысяч лет своего существования пока что сделаем просто вот так вот в следующих видео тут все обустроим ой как же тебя не понимаю Ну, все, вроде бы, я закончил. Итак, на сегодня это все. На сегодня это все, ребята. Мы выходим из нашего домика. Выйти в лобби. А сейчас мы переключаемся. А вы не переключайтесь, дальше смотрите. Хотя уже скоро конец там. Э, кто сможет, дальше слушайте. Кстати, после этих... Э, после вот этих вот прощальных слов будет небольшой анонс. Или не будет, я еще не знаю. В общем, будет как будет. Ой, а я из сервера вышла. Ладно, всем удачи, всем пока. И, кстати, я скин поменял пока что во а именно. Ладно, пока. Так, небольшой анонс для всех кто смотрит это видео и да я вот так закрепил петличку не обращайте внимания эм, потому что если я ее закреплю здесь вот то она у меня вообще тихо будет звучать это... это пипец ладно что же смотрите я получается делаю рекламу канала вот сейчас я монтирую вот этот вот ролик который вы уже посмотрели если видите этот анонс я походу петличку задел. Ну ладно. Итак, если вы посмотрели этот ролик, то вы видите этот анонс. Ну, Все логично. Так, в общем, эту рекламу было очень трудно делать, и сейчас очень трудно делать, потому что я до сих пор ее монтирую. Мне еще нужны фрагменты из моих видосиков, поэтому ее еще долго будет делать. Как я и обещал, выйдет в конце августа. Я ничего никому не обещал. В общем, в описании. Есть, кстати, айпишник на мой сервер. Вот этой рукой лучше показать. В описании внизу заходите, открывайте описание. И там будет айпишник и порт. Ну, вообще порт э, должен быть таким, какой и у вас, но не важно. Будет айпишник и порт для вот этого вот, получается, сервера Майнплекс. Ладно, а еще насчет рекламы. Пожалуйста, поддержите меня подпиской или лайком, все-таки это трудно делать, потом увидите самую рекламу. Это будет что-то в духе того, что у меня и старая реклама была, ну, кто мой олд, тот знает, что у меня вообще, во-первых, было дофига леон каналов. Петличку надо нормально как-то закрепить. Бем-бем-бем. Все, продолжаем. Так. поддержите меня, пожалуйста, подписочкой или лайком, тоже вон там, вон внизу. Чтобы кнопка была сеянной, красной. Короче, все. Уже наконец-то пока. Кстати, кто досмотрел до этого момента, молодец. Все, пока.